Привет, ребята! Сегодня, знаете, такой уже немного морозный день, я бы сказал. Не то, что морозный, а такой какой-то сырой. Сегодня отчасти такое историческое событие. В начале 2017 года я сделал себе блокнот цели, где написал те желания, которые хочу видеть в своей жизни. Недавно я сжёг Мазду 626, и немногие понимают, с чем это вообще связано. Расскажу свою предысторию. Начинал я вообще с черники, я ходил просто в чернику, собирал ягоды, после начал заниматься радиоэлектроникой, паял усилители и продавал, короче, обычным трактористам. Ну, понятно, я там что-то зарабатывал, потом пошел в университет, и там у меня появились какие-то прям масштабные цели. Я познакомился с трейдингом, у меня с черники уже была машина, и гольфик второй и потом, когда я начал заниматься трейдингом, я начал полностью терять все свои деньги. Я потерял машину, которую продал, то есть все деньги просто сливались. Мать присылала там деньги мне на еду, там было примерно, я не знаю, долларов 20 в неделю, ну, примерно так. Ну, плюс была стипендия, ну, примерно долларов 30 в месяц. Итого все эти деньги я сливал вот вообще на бинарных опционах, постоянно верил, то что вот там когда-то стану богатым, разбогатею. Блин, как я тогда, ребята, ошибался, и за первые два года я потерял 5000 долларов. Вы скажете, как можно на чернике собрать 5 штук? Я сам не знаю. Да, я продавал усилитель, там кое-как делал статьи в интернет по радиоэлектронике. То есть мало того, что я паял усилитель, я потом брал вот эту вот и как бы статью, писал, как я делаю этот усилитель, и также эту статью продавал на сайт. Там деньги были небольшие, примерно 100 российских рублей, но все равно 10 статей написал, вот тебе 1000 капнуло. Ну, в общем, эти деньги я тоже сливал. Сегодня не об этом. Недавно жог Мазду. Много было, конечно, хейтов в комментариях, и много было и положительных. Отдельное вам спасибо. Вообще-то, что вы проявили свою активность, любая активность, это вообще замечательно. Также под этим роликом, если он вам понравится, поставьте жирный лайк, чтобы мы вот таких вот лайвовых видосов снимали намного больше. В общем, написал я эти самые цели. Я же не знал, будут они выполняться, не будут, как говорится в этих мотивационных книжках. Вы поставьте себе цель, а там сама жизнь как-то вас к этому всему приведет. Также сегодня не об этом. Люди писали, продай машину, отдай на благотворительность. Да, это можно было сделать, но основной посыл видоса, знаете, был в чем? То, что не нужно никого слушать. Я в 2017 году, в 2018, в 2019, очень много слышал, вот знаете, мнений там, от друзей, от родителей. То, что это все не твое, у тебя не получится, ты там не добьешься. Все вот так вот говорили, а я, знаете, никого просто не слушал. Я просто делал то, что я хотел делать. Если бы я каждого слушал, я бы не оказался там, где оказался прямо сейчас. Поэтому основной посыл видоса, я понимал то, что будет, вот знаете, там, лучше, лучше. Я знаю, как лучше, но делайте так, как вам говорит сердце. Это первое. И второе, еще год назад, когда, понятно, я уже там как-то хоть, хоть что-то начал понимать, я купил себе Мазду 626. Зачем я купил себе эту Мазду? Да потому что, блин, я не умел распоряжаться с деньгами. Это настолько навязанные были принципы обществам, я не знаю, настолько навязанные. Из поколения в поколение то, что мы должны э, работать, чтобы, грубо говоря, жить. Но меня такая жизнь не устраивала. Ты каждый день ходишь на работу, чтобы просто похавать, и, и все. Да? То есть меня такое вообще не устраивало. И на эти деньги, чтобы хотя бы 1000 долларов сохранить, я купил «Мазду 626». Сжег я эту машину, потому что я этим самым вам хотел показать то, что я разрываю барьер. Да, было, конечно, жалко. Да, это тоже деньги. Но давайте опять же обратимся. Сколько в один день выбрасывают заводы в экологию грязных там каких-то загрязнений, да? Ну это же просто бешеное. Сколько курильщик выкуривает за один год? Это просто бешеные цифры. Сколько человек один там своими кострами тоже выбрасывает выбросов в экологию? Люди об этом даже не задумываются. Но ну, почему-то, когда они видят машину, не такие, ну в. Вот как бы, блин, чел поджог. Ребят, вы должны понимать то, что не нужно никого слушать, только слушайте свое сердце и... Делайте, ну, блин, как вы хотите, потому что люди не знают, как надо делать. Люди только знают, что надо вот ходить на работу, получил столько, потратил их туда. Некоторые вообще живут в кредитах, я, конечно, тоже в свое время брал долги, долги как вы знаете. Брал у отца тысячу долларов, я ему отдал эти деньги, брал у брата еще 600 долларов. Ну, отцу я дал не деньги, я ему подарил квадроцикл, вот, собственно, фотография. А брату ну, я как бы вернул долг, ну и, собственно, 2500 я ему отдал, тоже на машину. Он недавно тоже себя купил э, Volkswagen Polo, поэтому, я думаю, это тоже ему хороший подгон. То есть, заинвестировал в меня когда-то 600 долларов, получил, собственно, 3100 долларов. Я думаю, крутой подгон. В общем, ребята, видите вот этот вот ключ, да? Вот этот вот ключ. Когда-то этот ключ был у меня в этом блокноте. Я не знал, каким он хрена попадет ко мне в руки, да? Но он вот прям сейчас лежит у меня в руках. Когда я сжигал Мазду, было, конечно, обидно. Но я знал. Типа, да похер, что скажут люди. Люди вечно будут что-то говорить. Вечно будут кто-то недовольны. Кто-то будет вечно такой на позитиве. Надо оставаться на позитиве. Когда ты будешь на негативе, ты притягиваешь постоянно этот самый негатив, как бы тебе не хотелось. А сейчас, ребята, когда ты постоянно на позитиве, ну вот, да, подсними. Вот, это малышка. Вы думаете, я думал, что у меня будет такая машина. Да какого хера она должна у меня быть? Я обычный пацан, я таким же пацаном. И остался, когда я вот начинал, ездил на Mazda 626, я точно так же себя чувствую на этой машине. Ну да, конечно, тут когда едешь, немного, все-таки, знаете, уже это ЧСВ немного так прыгает, потому что, не знаю, ну как бы, блин, едешь такой тачке, все на тебя смотрят. Ну, короче, немного, знаете, как бы ЧСВ прыгает, да, но внутри-то я остался тем пацаном, который был. но это и главное, как бы, сохранить, потому что я видел, многие, когда там поднимаются, начинают звездиться, ты что там трубку не беру я бы сказал наверное тут больше ребята некоторые даже завидуют потому что вот видят вот этот смог да каждый сможет блин у меня было просто постоянство усилий я вам всегда говорил вот мы 100 дней ребята инвестировали почему 100 дней это чего хотел вообще показать этим экспериментом многие думают вот я пойду в криптовалюту закину туда деньги буду много зарабатывать да там Сарвукуш, у вас не должен быть один источник заработка. Чтобы вы понимали, у меня вот источник заработка, IPO. Да, там, конечно, не такие большие доходы, но во всяком случае на протяжении 100 дней я уже инвестировал в IPO. Также у меня было ICO. Инвестировал в МИНу протокол, 300 долларов вложил, 4000 долларов в выхлоп. Инвестировал в ICO Infinity 500 долларов, выхлоп 5000 долларов примерно пока по расчетам. Дальше, криптовалюта. Мы инвестировали на протяжении 100 дней и прибыль всего лишь составила... Там 300-400 долларов. То есть вы понимаете, один источник заработка принес не такие деньги. Дальше я занимался трейдингом. Понятно, я думал, на трейдинг я сделаю эту машину. У вас должно быть, как я уже говорю, несколько источников дохода. Только вот благодаря вот таким вот темам, ну, можно такие вот потом машины покупать. Потому что я не ограничивался одним трейдингом. Понятно, трейдинг может когда-то не дать, когда-то дать, когда-то там могут графики не в твою сторону уйти. Но когда у тебя есть IPO, ICO, заработок на YouTube, на просмотрах, потом ты… Вот вам обычная схема, я уже об этой схеме рассказывал, вы просто в TikTok. Выружаете по два ролика каждый день. Вот каждый день постоянно я на протяжении 100 дней прокачал ТикТок до 20 тысяч подписчиков. Из этих подписчиков перешло половину в Телеграм. В Телеграме продаешь рекламу, вот тебе 500 тысяч долларов на ровном месте. Вот несколько источников дохода. И благодаря вот этому вот комбинации за 100 дней получилось купить этот Мерседес. Конечно, может быть, это как-то, может быть, пафосно звучит, я не знаю. Но я остался обычным пацаном, благодаря просто постоянству. Да, я снимаю YouTube уже, я не знаю, там сколько, три может быть, года, там долгое время не шло. Ну, рано или поздно оно же должно пойти, как говорится, дается тем, кто просит. Ну, как там, по Евангелию, правильно? Это цело 200, купил я ее за 16,5. Стояла она за 18,2, ну, то есть в долларах 18,2 тысяч долларов. Купил за 16,5, потому что там немного по пробегу, короче, уже есть такой нюанс. То есть скоро, возможно, придется менять цепочку. А цепочка это самое дорогое в этой машине, что вообще есть. Поэтому я уже решил, так скажем, взять, ну, а дальше посмотрим. Потому что, как вы знаете, у меня, да, была вот эта вот цель купить и себе... Мерседес ЦЛА, конечно, блин, кто знал, что такой вот обычный пацан из деревни, население 200, 200 человек и возьмет себе целашку. ну, конечно, это, это, конечно, ребят, вам сейчас не передать, потому что давайте вам расскажу немного по машине. В общем, тут у нас вот такая вот красивая есть решеточка спереди. Ну, не знаю, ну просто вообще сок. Конечно, в наклейках, не знаю, это плюс или минус. Но я думаю, просто будет так выделяться. Дальше. 1.6, это у нас бензин. Ничего такого сверхъестественного. Особо она, знаете, не валит. В салоне просто пушка, ля. Просто пушка. Там красивая такая подсветка. Плюс мне вчера, короче, вот только купил. И вот этот вот стеклоподъемник начал голову дарить. Не знаю, сам по себе начал открываться, закрываться. Надо будет с этой темой разобраться. Ну, как бы тоже... Вот вам задница этой машины. Не скажу, что супер, да? Ну, это просто исторический видос. Потому что когда-то, я говорю, еще два года назад, ты такой ходил, там, вот эту вот Мазду. Блин, купить Мазду, это 1000 долларов. И чтоб вы знали, у меня был барьер. Я не мог эту 1000 долларов преодолеть. Ну, дохожу на трейдинг, я до 1000, начинаю сливаться там. Зарабатываю на другой теме. Блин, меня там милиция остановила, штраф дали, опять откатился. То есть, постоянно было такое. Жег машину, сжег все барьеры, как говорится, никого не послушал. Вот такая вот тема. Что еще по этой машине вам сказать? Ну, я даже не знаю. Ну, красивая как бы. Диски, вот какие тут диски. Особо тут нечего сказать. Как бы половина машины кожаная, половина на ткани. Поэтому было бы у вас желание, было бы у вас постоянство. Я думаю, вы тоже себе сможете много чего позволить. Единственное, что плохо, то что эта машина, короче, как его, белая. Хотел себе черную, либо красную, но красную передо мной забрали. Она такая была яркая, такая бордовая, прям вообще расцветка топ. То, что мне нравилось. Но я вам говорю, то, что ее забрали передо мной, пришлось уже взять эту машину. Вроде все рассказал, по машине особо рассказывать тут нечего. Стоит на зимней, конечно, резине. Летнюю резину мне в придачу этот чел не отдал, сказал покупай. Вот такие вот тут, вот, кстати, красивые фары, ноздри не такие большие, как я хотел. Мне хотелось ноздри побольше. Но тут решетка мне больше нравится, потому что решетка тут, видите, идет такими типа алмазиками. Ну, не то что алмазиками, но смотрится вообще просто прикольно. Также вот такой вот значок тут прикольный. И этот большой, то что я хотел на учет, уже вот-вот на днях буду ставить, короче. Сейчас мы, кстати, находимся около Брестской крепости. Вон там этот штык стоит. Омывайка. Есть такая вот тема, то что она выезжает и омывает фары. Не знаю, насколько это полезная информация. Дальше немного по машине, едет она бодро, не сказать, что прям вообще хорошо, не знаю даже зачем эти лепестки на руль поставили, потому что есть лепестки и есть автомат. Ну, не знаю, если бы было тут 250-ких сил, ну, понятно, можно было и на лепестках. А так я попробовал на лепестках, особо какого-то, знаете, удовольствия ехать на лепестках нет. Уже больше как-то приятнее все-таки на автомате. По расходу до десятки я смотрел средний расход вот 7-8 литров. Ну, я, понятно, тебе хотел такую взять и экономичную машину, потому что тоже... Как на том Кадиллаке ездил, там, блин, просто расходы за 15 литров, конечно, я понимаю, да, Кадиллак наваливал, там и боком можно было валить. Это, кстати, не знаю, единственный или нет, но переднеприводный, вообще серия машин, вот эти вот CLA. А почему хотел CLA? Ну, потому что, блин, ну, вот просто морда, вот видите, какая просто морда красивая. Если хотите добиваться своих целей, ну, их добьетесь рано или поздно. Главное, ставить их конкретными, потому что, понятно, ты говоришь, хочу себе машину, какую ты хочешь машину? Вот вопрос. Надо это написать на листке и надо понимать, какой цвет, какой этот, а потом жизнь сама как-то к этому приведет. У меня вот был этот ключик, была эта машина на фотографии, конечно, не такая, да, но во всяком случае это к чему-то привело. Также, ребята, пару слов хочу сказать относительно благотворительности, почему я эту Мазду не продал и не отдал деньги нуждающимся. Ну вот смотрите, эта машина была в плохом техническом состоянии. Мало того, что у нее были проблемы с подвеской, так она полностью вся была гнилая. Если бы кто-то, не дай бог, на ней ехал, попал в аварию, вы понимаете, то, что она бы полностью сложилась в гармошку, это было бы на моей совести, потому что я заведомо продавал вот эту вот машину в плохом техническом состоянии. Опять же, когда мы эту машину сожгли, Коля просто взял, собрал весь металлолом и его сдал. У его средняя зарплата, чтобы вы понимали, примерно 60-70 долларов. Так вот, для него 250-300 долларов с этого вот металлолома, это как раз-таки очень хороший подгон для него. Поэтому вы просто смотрите на эти вещи с другой стороны. Плюс, что я хотел показать вам, то что да, деньги... Это не главное. То есть ты можешь сжигать, но опять же, ты говоришь, когда... Деньги не главное, когда ты уже заработал много денег, когда ты только начинаешь, понятно то, что там как бы, это сложно сказать. Ты как бы слушаешь этих людей, деньги не главное, не главное, главное в жизни, ребята, это эмоции. Многие пишут, лучше бы сдал детский дом. У меня вопрос, кто ходил в детский дом и дарил детям эмоции? Ты можешь ему подарить эту игрушку, но она ему ни хрена вообще в жизни не сделает. Подари человеку эмоции, сделай для него жизнь как-то ярче, хотя бы один день. Вот, вот что такое жизнь. Мы все время Можем гнаться за этими самыми деньгами да, Вот постоянно мы гонимся За деньгами, но мы не замечаем, как пролетает Наша жизнь, мы не замечаем вот этих Самых эмоций, потому что все время Гонимся за деньгами, поэтому, ребят Живите все-таки эмоциями, потому что Деньги деньгами, а эмоции Это настоящая жизнь Ладно, ребят, надеюсь, видос получился Блин, и полезным, информативным, не знаю Ну, потому что тоже немного переживаю Что-то я не готовился, знаете, так просто Решил выехать вам, показать так что всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях. Переходите обязательно в телеграм канал. Там много полезной информации по инвестированию. Это то, куда я сам инвестирую. Там нету никаких платных доступов. Все абсолютно бесплатно. То есть, куда захожу, туда просто пишу. Но это понятно, не финансовые рекомендации, потому что я тоже не гуру. Я не знаю, куда у нас там рынок пойдет. Я лишь э, с большей вероятностью ну, нахожу те инструменты, которые мне больше подходят. Все, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита. Всем выполнение ваших целей, всем счастья, всем пока.